Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. Вы очень многие знаете меня не только по онлайн, но и знаете лично. Я хочу сегодня вам рассказать... Ребята, конечно, я этот ролик записываю с таким настроением, с таким... Я все знаете, что я прошла в интернете огонь, воду и медные трубы за 10 лет. Но вот так вот получилось, что я, ребята, попала в руки мошенников. А внимание! Внимание и внимание! А, а, Онлайн-школа Леонида Толстого а, «Мошенники». А, и я вам сейчас это докажу. А как я попала, ребята, это э, на YouTube-канале. А, к роликам добавляется его реклама. А она также идет во всех соцсетях. И, э, э, ребята, работают э, целая бригада. А вот, э, э, э, так как у меня не было э, 35 тысяч нужно было оплатить э, за э, э, обучение администратора школ онлайн, э, на меня был оформлен кредит. Но, э, что я говорю на меня, дело в том, что, э, э, как вы видите, вот она покупка -э, школ онлайн, 31 тысяча 950 рублей. Я захожу в свой э, онлайн-банк э, «Тинькофф», и как вы видите, что у меня вот она оплата покупки в рассрочку. Итак, я сейчас просто выйду из своего личного кабинета, чтобы уже я вам показала в банке и банк закрыть. Я попала сначала на вебинар. Леонида Толстого. Конечно, там вода водою, а, но я а, немножко как-то засомневалась, а потом а, все-таки а, он преподносит информацию а, довольно-таки неплохо, психолог очень хороший. А, насчет того, чтобы заманить и рассказать, что сколько вы будете зарабатывать и сколько вы... Да, я в сетевом уже более 10 лет, в, но сейчас стало очень тяжело работать в сетевом маркетинге, а так как о, при шли а, люди, которые не хотят в интернет, не хотят ни обучаться, ни чему учиться, а хотят просто зарабатывать деньги. С ними стало работать очень тяжело. И я вот решила, думаю, я а, а пойду выучусь на а, а, администратор школ онлайн а, и телемаркетолога. Ну, вот так вот получилось так, что у меня не было а, ни на карточке а, денег, и мне пришлось а, взять а, кредит. А как был оформлен кредит? А, я а сначала я на вебинаре нажала а, о том, что ссылку, а, что я хочу а, учиться, но я сначала не думала, что это будет такая огромная сумма а, за учебу. Со мной связались по телефону, выслали мне ссылку, вот, и я рассказала, что сейчас я не умею, у меня нет таких средств, чтобы начать обучение. Не, да, можно взять кредит и, так, тем, и тому подобное. Ну, в общем, меня обработали так, как я... Она сказала, звонила Алена и предложила самой оформить. Она оформила, оформляла кредит, но я, ребята, собственноручно внесла туда код подтверждения. И получается, что я сама взяла кредит. Ну, это уже Оля лохушка номер один. А теперь лохушка номер два, Оля. Я когда начала проходить обучение, начнем с того тренинги, здесь начались тренинги такие, которые, ну, сами подумайте, что давайте посмотрим, я вам покажу, водное, начало пути, и здесь уроки, кстати, я полностью все закончила, а, школу онлайн, чтобы все, все уроки, 83, два урока, вернее, 83, а 84 я уже не стала выполнять, а, так как уже полностью убедилась о том, что это мошенники. И когда я стала проходить вот эти все уроки, выполнять полностью все задания, а, мне очень понравился а, преподаватель а, о, Ильдар. Ильдар. А я вам сейчас его покажу. Ильдар а, от Малдинов. И я как-то у меня а, не было моего куратора на связи. А, я обратилась, я его нашла в соцсетях и обратилась к нему а, с просьбой. А, Ильдар, вот так вот, вот так вот у меня не получается. А подскажите, что нужно сделать? Я ему сделала скрин. А вот а, Ильдар, ответьте мне, приветствую. У кого вы обучаетесь по, по, по моим урокам? Я ему написала о том, что я а, обучаюсь по вашим урокам. Все, а, а, в, здесь все уроки у меня бесплатные выложены. А вот открываю я ссылку, и что я вижу, ребята? Я вижу полностью все уроки в открытом доступе бесплатно есть у него на YouTube канале. Теперь встает вопрос такой. Вот она его слесарня, вот он его канал. Вот он, и вот они э, э, э, все полностью э, плейлисты по э, ребятам, которые хотят выучиться на съели, э, телемаркетолога. Вот они вам бесплатно. Пожалуйста, садитесь, и делайте. Кто хочет, ребята, э, э, сделать, э, выучиться на э, э, школу, закончить школу онлайн э, э, и выучиться на... Администратор школ онлайн. Ребята, я вам всем советую обратитесь к, именно к Эльдару. Вот оно у него полностью все есть. Все уроки. Что по школе, что по Ой. этому полностью все есть на его канале. Итак, дальше мы читаем. Вот. Он мне пишет. Я к, я к школе вашей не имею никакого отношения. Мои видео были украдены с общего доступа. Уважаемый Леонид Толстой, как же так получается, что вы украли чужие ролики, чужие в это, и продаете за такие деньги, вы продаете людям уроки. Это да. давайте рассуждать, ребята, логически. Что это такое? Значит, я вот сейчас обращаюсь к вам, Леонид Толстой. Если вы в течение 24 часов не вернете мне мои деньги 35, 5 тысяч, которые, 32 тысячи, которые были оформлены на меня, а кредит, значит, я, этот ролик, и не только я, а еще я нашла 10 человек, которых вы обманули, мы все обращаемся в прокуратуру, мы уже задействовали, подключили юриста, и юрист занимается Дело в том, что, ребята, я вам всем говорю о том, что у него даже нет лицензии. Мало того, что он украл полностью все, все уроки. Ребята, он недоступен даже в соцсети. Уже блоки, а вы уже получите первый заказ. Но... Никаких заказов, ничего, никаких своих обещаний, то, что он обещает э, э, на своих вебинарах. Ребята, не верьте никому, ни одному ему слову. Не верьте. Да, вот он он в Инстаграм, и вот он он в ВК. Все, я его нашла. Вот он, Леонид Толстой. Вот он, товарищ. У него профиль полностью закрыт. Видите, да? Дальше. Дальше. Теперь добавимся в Инстаграм. Посмотрим. Инстаграм. Копировать. Заходим. Может, я его и так найду. Сейчас я ему писала. У нас здесь была переписка с ним. Вот он, он. Леонид Толстой, я ему уже писала о том, что... Вот. Строю школу удаленных профессий. Строю. На чужих роликах, на чужих знаниях он строит а, школу. Без ребята, без лицензии, без ничего. Итак, я хочу сейчас обратиться. Не только к тем людям, и к вам, Леонид Толстой, и, но я обращаюсь к тем ученикам, которых обманул Леонид Толстой. Ребята, вы меня найдете во всех соцсетях. У меня моя фамилия настоящая, мои фотографии настоящие. Я работаю честно. И обращаюсь я сейчас в органы прокуратуры. Если вы сейчас, Леонид, мне в течение 24 часов не вернете мои деньги, то этот ролик и заявление будут направлены в прокуратуру и в отдел а, а, а, госсанэпиднатория. ...мошенники. Ни в коем случае... Никаких звонков, никаких этих, никаких действий, никаких с Леонидом Толстым, ни в коем случае не Никакая эта школа, которую он преподносит, школа Леонида Толстого, онлайн-школа, ребята, это мошенники. Это мошенники. Ребята, будьте осторожны.